Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Билыч и признаюсь я очень люблю тесты термопаст, просто обожаю. Вот например один из тестов, который я находил как-то на просторах интернета. Вас тут ничего не удивляет, вот меня лично смущает разница между термопастами в один градус, а то и меньше. Возникает вполне резонный вопрос, а насколько реально определить разницу между термопастами в полградуса? Если на изменение влияет температура в комнате, наличие сквозняков... Способ и толщина нанесения термопасты, прижим радиатора, точность датчика ДТС процессора, измеряющего температуру, изменение скорости вентиляторов со временем, поскольку скорость это также непостоянная, какие-то фоновые задачи, идущие во время теста, свежесть самой термопасты. И еще хрен или он различных параметров, которые просто нереально отследить. Так вот, друзья, никогда не верьте таким тестам, потому что разница меньше 3 градусов в тесте термопаст, это не более чем погрешность, либо же выдумка авторов. Сегодня я постарался провести более правдивое сравнение, хотя сразу скажу, что повлиять на точность измерения температур я, как понимаете, никак не мог итак вы наверное слышали что мне тут подогнали три пасты от Thermal Grizzly, 4 пасты от компании ProLimaTech и еще у меня были четыре своих пасты так что будет достаточно интересно посмотреть на все 11 паст в небольшом сравнении однако сразу скажу что результаты которые я получил они вызвали у меня честно говоря больше шок и после данного теста вопросов возникло больше чем ответов ну да ладно давайте обо всем по порядку я тестировал термопасты на своем горячем процессоре i7-7820X то есть восьмиядерники чтобы частоты не скакали я соответственно зафиксировал частоту на уровне 4.3 и напряжение на уровне 1.2. Да друзья я специально немного завысил напряжение чтобы разогреть процессор поскольку я не видел смысла тестить термопасту на температурах в районе 80 градусов поскольку для разгонщика температуры ниже 80 это просто шикарные температуры никакого смысла сравнивать термопасту а пасту на них нету. А есть смысл сравнивать больше на температурах, которые идут свыше 85, то есть где-то 85, 95. а 95. Также хотелось бы сказать, что в качестве охлаждения я использовал систему водяного охлаждения от фирмы BeQuiet, а Silent Loop на 360 миллиметров. Чтобы снизить влияние на тест конструктивных особенностей моего корпуса и моего стола, я тестил процессор в открытом корпусе, выдвинутом из-под стола, а все вентиляторы, в том числе вентиляторы и видеокарт, которые задействуют данный тест, работали на сто Что касается термопасты, то я наносил ее просто каплей. Да, многие скажут, что нужно наносить ее размазывая ровным слоем, но, друзья, на самом деле я пробовал разные варианты нанесения и разница была в пределах одного градуса. Так что хоть пишите термопастой нецензурные слова на крышке процессора, но температура от этого не поменяется. Некоторые заметят, что я наносил много пасты, но на самом деле и тут я пробовал разные варианты с одной и той же пастой. И хочу сказать, что разницы особой не было. Если термопасты много, то сильный прижим моей водянки просто выдавливал излишек за пределы процессора. Неэстетично, конечно, но на эффективность никак не влияет. Что касается варианта мало пасты, то тут уж увольте, кристалл процессора даже у восьмиядерного и седьмого занимает не так-то уж много места. То есть он сосредоточен в основном в центре самого процессора. Ну и как вы увидите по снимкам, распределялась она по всей площади процессора достаточно равномерно. Так что мало ее быть просто не могло. Ну и напоследок, друзья, результаты и вправду могут показаться вам странными. Но я проверял большинство паст по два раза, некоторые даже по три. Причем миксовал все эти тесты в хаотичном порядке, дабы ничего не могло повлиять на результат. Сейчас на экранах вы видите очередность данного теста, и вы видите, что тестов было достаточно много. После каждой пасты я вытирал салфетками радиатор, процессор, обрабатывал их спиртом, дабы убрать масла, прочую дрянь, которую содержали некоторые пасты. В общем, старался сделать все, чтобы было достаточно точно. Температура в комнате во время теста колебалась в районе 25-26 градусов, так что разницу где-то в 1-2 градуса, друзья, мы не будем считать существенной. Итак, поехали. Первая паста, о которой мы поговорим, это Prolymotech PK3. Да, друзья, я решил начать с этой линейки и начать с чего-то достаточно серьезного, а именно с топовой пасты от Prolymotech. Паста достаточно густая, ибо в ней мало оксидоцинка, мажется она не очень хорошо, ее состав, а также теплопроводность вы сейчас видите у себя на экране. Но на самом деле результат ее был не очень впечатляющим. Максимальная температура ядра достигла 98 градусов, а средняя максимальная температура по всем ядрам составила примерно 92 градуса. Для процессора, который имеет предел в 105, это конечно не критично, но достаточно много. Паста тестилась два раза, и результат толком не поменялся. Все ее характеристики, а также снимки распределения пасты по подошве кулера, вы сейчас видите у себя на экране. Следующая паста ПК-2. Тут состав почти аналогичный, но немного больше оксидоцинка, Так что она более жидкая. Однако отличие от предыдущей пасты в составе буквально в пару процентов. А следовательное отличие в результате было на уровне, ну, можно сказать, погрешности. Да и заявленная теплопроводность, как вы видите, почти такая же. Буквально разница на единицу. И как вы уже, наверное, догадались, друзья, по температурам получилось в целом то же самое. 98 градусов максимум. И средняя порядка 92,1. Лучше мажется, лучше наносится, стоит дешевле, а показатели те же. Третья паста в линейке это ПК-1, и тут в составе много оксидоцинка и масел, паста уже достаточно жидкая, однако заявленная теплопроводность у нее, несмотря на отличие в составе, такая же, как и у ПК-2. И тут я думаю, что производитель явно лукавец с тем, как он эту теплопроводность определял. А вот результаты говорят сами за себя. После После 30 минут теста, перегрев ядер до 104 градусов, соответственно их тротлинг то есть сброс частот процессора, дабы соответственно остался живым и не сгореть. Что же касается средней максимальной температуры по всем ядрам, то она на 5 градусов выше, чем у предыдущих термопаст, порядка 97,6. Паста тестилась два раза, результаты сильно не отличались, но в принципе это было ожидаемо. Но про четвертую пасту даже говорить страшно. Пока зеро хоть и была столь же жидкой, как и две предыдущие пасты, но продемонстрировала крайне нехорошие результаты. Уже после двух минут ядра прогрелись до 104 градусов и тест пришлось остановить. Заявленная теплопроводность у нее 8,1. В принципе, я считаю, что она крайне завышена. Тестить ее заново я не стал, ибо смысла в этом на самом деле не видел. Ее состав и снимки отпечатков на подошве кулера вы также сейчас видите у себя на экранах. Далее мы поговорим о трех термопастах ход фирмы Thermal Grizzly. Много о них говорят, мол это лучший производитель термопасты, но на самом деле все оказалось не так-то уж и радужно. Первая паста Thermal Grizzly Aeronat достаточно жидкая, заявленная заявленной теплопроводностью порядка 8,5. Поставляется она, как и все пасты Grizzly, в отдельном пакетике с лопаткой и с инструкцией однако не знаю по каким причинам но в тесте ядра с данной пастой очень быстро вышли за отметку 104 градуса и начался троттлинг отдельных ядер средняя максимальная температура была порядка 98,6 друзья я пробовал наносить больше данной пасты, меньше пасты делал все как сказано в инструкции однако результат был один и тот же, я не знаю возможно паста оказалась какая-то старая, может она лучше работает на более низких температурах и так далее. Однако мой тест она, можно сказать, провалила. И была чуть-чуть хуже пасты ПК-1, что при более высокой цене, почти в 600 рублей с лишним за грамм, делает ее, в принципе, невыгодной для покупок. Вторая паста в линейке это паста гидронат, которая, как я понимаю, сделана специально очень густой, дабы не высыхать со временем. И, наверное, это ее изгубило. сгубило. Паста просто отвратительно наносится. Я пробовал мазать ее каплей, как в инструкции. Пробовал даже наносить тонким слоем, используя лопатку, которая шла в комплекте. Однако тонко получается здесь очень плохо, потому что паста липла больше к самой лопатке, чем к самому процессору или, соответственно, подошве вода. Блока. К слову, способ нанесения в итоге ничего не поменял. Процессор в обоих случаях показал с ней один из худших результатов. 101 градус в среднем и три ядра прогрелись максимум до 104 градусов. Был соответственно их тротлинг, и можно считать, что с тестом она не справилась. Поэтому данную пасту я лично не могу вам рекомендовать и тут дело на самом деле вовсе не в температурах. Я просто хочу сберечь ваши нервы от процесса ее нанесения, который просто похож на размазывание варенья по стеклу. Хотя не исключу, что если вам нужна невысыхаемая паста для долгой работы с негорячим процессором, то гидронат очень интересный вариант, но, конечно, стоит она немало. Заявленную ее теплопроводность, которая, к сожалению, не подтверждается тестами, и просто ужасные отпечатки на подошве водоблока вы сейчас видите у себя на экране. А вот последняя, самая топовая паста, Термолгризли Крионат вошла в тройку самых лучших из протестированных паст. Она имеет отличную консистенцию, можно сказать, что даже очень жидкую, причем консистенция не похожа на все остальные пасты. После использования она приобретает несколько беловатый оттенок. Она хорошо распределяется по подошве кулера и процессором. и в целом полностью соответствует заявленной теплопроводности в 12,5 единиц. Максимальная температура в тесте с данной пастой составила 94 градуса, средняя порядка 89. Смущает меня лишь одно. Цена данной пасты, которая составляет порядка 700 рублей за грамм, если считать стоимость по тюбику в 1 грамм. То есть это достаточно много. Ну вот, друзья, как-то так мы подошли к тестам тех паст, которые были у меня на руках. Первая из них новенькая Aerocool Baraf, которая поставляется с новыми кулерами от данной компании. Однако паста очень на самом деле неоднородная. Местами в тюбике она густая, местами жидкая. В общем, очень непонятная консистенция. А что касается ее состава, то также темная лошадка, о которой достаточно мало известно. Известно лишь, что она имеет теплопроводность порядка 5,15 единиц, что, соответственно, она в принципе продемонстрировала в тесте. То есть трутлинга ядер, к счастью, не было, но самое горячее ядро достигло отметки в 103 градуса, а средняя температура по ядрам была порядка 96. Так что для средних кулеров от Аэрокула вполне подойдет, то есть данные кулера все-таки не рассчитаны на какие-то топовые горячие камни в разгоне. Покупать ее также есть определенный смысл, потому что она обладает одной из самых низких цен за грамм среди всех протестированных конкурентов – порядка 80 рублей. Вторая паста, которая у меня была, это паста Be Quiet, которая шла в комплекте с моей водянкой от данной фирмы. Ее заявленная теплопроводность мне неизвестна, как и подробности о ее составе. Наносится она легко, достаточно жидкая, в меру вязкая. По температурам то же самое, что и ПК-2, ПК-3 от Prolematech. Для пасты в комплект с водянкой очень даже неплохо. А вот два других образца продемонстрировали просто феноменальные для меня результаты и по факту вошли в топ-3 пасты из всех. Итак, второе место лично для меня из всех паста заняла паста от Deepcool, Deepcool Z5. Это на самом деле не топовая паста среди всех паста данного производителя есть еще Deepcool Z9, однако паста очень хорошо наносится. В комплекте, к слову, идет лопатка для нанесения, но никакой потребности в данной лопатке на самом деле нету. Поскольку паста и так ложится на радиатор вполне хорошо. Отпечатки ее на подошве кулера вы сейчас видите у себя на экране. У пасты теплопроводной заявлена достаточно низкая, но по факту она раз 8-10 выше. Что же касается состава, то он здесь также не совсем известен. Но понятно одно, паста работает и работает хорошо. 94 градуса максимальное ядро и 88 градусов в среднем по всем ядрам. Результат такой же, как у пасты Thermal Grizzly, крионат. Однако стоимость грамма пасты почти в 8-10 раз меньше. Порядка также 80 рублей за грамм что делает ее просто экономически крайне выгодной. Сразу скажу, друзья, что, конечно, вызывает вопрос потеря пасты и своих характеристик со временем и быстрое высыхание столь жидкого состава. Однако скажу, что такую дешевую пасту можно, в принципе, менять каждые несколько месяцев. И да, к слову, я ее тестил три раза в начале, середине и конце всех тестов, так что не смейте мне говорить, что тесты все врут, потому что все тесты в целом были одинаковыми. Ну и, наконец, наш Победитель, паста, которая случайно оказалась в тесте, поскольку мне ее прислали в паре с кулером Arctic Freezer 33CO, но я решил протестить и ее. Это паста MX-4 от фирмы Arctic. Паста обладает в целом вязкостью аналогичной пасте Deepcool, ну может чуть-чуть она была гуще, однако все же наносится очень хорошо. Теплопроводность заявленная в районе 8,5 единиц, однако я думаю, что либо она занижена, либо у других паст она была явно завышена. Данная паста продемонстрировала 94 градуса максимум, 88 средний результат по всем ядрам и самый лучший результат по самому холодному ядру порядка 81 градуса. Цена у пасты также очень приемлемая, порядка 175 рублей за грамм. Распределение ее по подошве кулера вы сейчас видите у себя на экране. Итак, друзья, пришло время, собственно, подвести итоги. Первое место я бы отдал трем пастам. Это Deepcool Z5, MX-4 от Arctica и Крионату от Thermal Grizzly. Deepcool явно дешевле, но, скорее всего, будет достаточно быстро сохнуть. Thermal Grizzly, согласно отзывам, сохнет немножко подольше, но и дороже в целых 10 раз. Ну и Arctic я бы назвал средним вариантом из двух предыдущих. Так что данные пасты можно смело брать при разгоне процесса. Процессора, и дай менять пасту МК4, идущую в комплекте с кулером, на что-то еще, затея достаточно глупая. Второе место в моем тесте занимают пасты ПК2 и ПК3 от Prolimatech, и паста от BigWhite. Они показывают результат на 4 градуса хуже, чем предыдущие 3, однако температуры более чем приемлемые для моего процессора, так что данные пасты можно рекомендовать для постоянного использования всем и вся. Третье место я присудил пасте от иракула, которая хоть и впритык уперлась в температуру троттлинга, но все же не достигла его, так что если данная паста идет с вашим кулером и вы не будете гнаться за разгоном, то есть смысл ее оставить, пока соответственно не придется ее заменить. А вот те остальные пасты, а именно ПК-1, ПК-0, Thermal Grizzly аэронат, я бы если и стал рекомендовать, то только для негорячих процессоров типа i3, i5, без разгона и прочих целей. Вот как-то так, наверное, друзья. Опять-таки повторюсь, что это мой тест, что результаты меня самого удивили, что большинство паст я перепроверял, во всяком случае пытался перепроверять, но результаты никак не менялись. Так что все претензии не ко мне, а к производителям. Возможно, какая-то паста была более свежей, какая-то более старой. Тут я уже ничего сказать не могу. Если же видео вам понравилось, было для вас информативным, было полезным, то жмите лайки, подписывайтесь на канал и делитесь им с друзьями. Быть может, для них это будет также интересно. Всем еще раз спасибо и до новых встреч!